Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко Сегодня я решил для вас снять новый бой Да-да, вы не ослышались, новый бой Будем играть на ставке дуэль в 4 персонажа Все по классике Во-первых, хочу поздравить вас с наступившим 2018 годом, ребята Спасибо, что оставались со мной вместе Смотрели мои видосы, ставили лайки Вот не было бы вас, не было бы канала вообще моего, этого всего не было бы. Вот. Надеюсь, что в 2018 году хоть какие-то видосы будут, но они и так будут, просто их будет меньше гораздо. Вот. Потому что у меня нету желания снимать вормикс, в основном-то. Вот. Сегодня я решил снять для вас видос, потому что на это есть причина. Вот. Есть причина, почему я снимаю для вас новый бой, ребята. Просто так я его не снял для вас новый бой, вот нашел причину, короче, снять новый бой, вот, короче, с этого дня заходите в мою группу, короче, читайте эту статью, вот, там все поймете, почему я снимаю для вас новый бой, И решил снять, короче, для вас последний видос, последний бой в этой игре, вот, на ставках играть невозможно нет возможно ребята если проходить поработителя если тратить на него нервы если проходить кузнеца каждый день там я не хочу этого делать если там донатить в эту игру там скрафтить себе легенды то можно конечно выебнуться там вот. но какой смысл ребята какой смысл э, донатить в эту пом помойку просто Потому что у меня сейчас крафты тупо говно. У меня яростный небесный пирамант. Тут у меня что? Тут у меня. Что-то у меня яростные было еще. Яростный вот этот Нефрит попался мне. Вот. Тут все жестокая Легенда есть, но легенды, кор короче. Непопулярные не сейчас у меня. Непопулярный призрачный ворон. Сейчас непопулярный палающий топор. Но они легенды хотя бы. Вот. Непопулярные не шапки у меня вообще. Тупо нечего одеть, просто команда из бронеров, вот, из атакеров. Я могу играть атакерами, ребята, атакерами могу играть. Но я разучился играть носорогами. Носороги, я не умею тупо играть ими, уже недавно мог, сейчас уже опять не умею. Не знаю, что за бред творится. В общем, я не могу играть на ставке, ребята, не потому что я скатился, я нормально играю, ребята, достойно играю. Я сливал большинство игроков, вот сейчас вот, вот тут, э, в легендах, я тут всех сливал сейчас, не в легендах, а в сезонке, я тут сливал большинство, короче, с кем попадался я. Большинство сливал, и меня сливали, я сливал. Ну, то есть, как-то так, короче. Я не буду говорить, то, что я лучше их, они лучше меня, неважно, нет лучших, нет ух. Лучших. Сегодня я решил снять для вас последний бой, ребята, и все, и забить на эту игру. Большой хуй. Огромный хуй. Э, Ник прям такие что я не буду вообще тут играть в эту, в эту игру. У меня же миллион рейтинга. Как же так? Я обнуляюсь, забрасываю игру. Нет. Обнулиться нельзя, во-первых. Я, я буду копить, короче, ребята, фузы и рубины. Тупо на посох супербосах, Гонки буду проходить. Достижения, может, видосы поснимаю по достижениям. Эти бои на ставках, они слишком убогие. Неинтересно играть, ребят. Неинтересно, где ты тащишь весь бой, продумываешь каждый ход, противник делает полную хуйню, в конце ты просто проигрываешь из-за того, то что тебе дают минус 3 скама, или вызов подкрепления, или залюзают. Причем я сам юзаю иногда, я не буду скрывать то, что я на всех могу заюзать. Мне пофиг вообще. Раз есть в игре юз, значит я юзаю. Но юз все эти поштучные просто они убивают игру. Мастерства из-за этого ноль. Тупо это не можешь просчитать, есть ли у противника снежный ком или коробка. Кинет ли он коробку или не кинет. Это уже шара, ребята. Шары уже начинаются с первого хода. Противник ходит первый. Это уже есть шара. Или ты ходишь первый, это уже есть шара. Расстановка тоже есть шара. Как появятся персонажи, какая у них расстановка есть, то это тоже шара. Все персоны топятся, бои на ХП-хп, хп. Забиваем друг друга. Однообразная эта игра вся. Это никому не интересно уже. Все, ребята. И какие остались те, которые просто не могут ее бросить. И я среди них, кстати, я еще до сих пор в игре. Я не могу ее просто бросить. Да я не собираюсь ее позабрасывать. Мне нравится эта игра, ребята. Я просто буду потихонечку Фуза Рубина копить на боссах, супер А ставки это все... Это все полная хуйня, пока не сделают нормальную обнову, чтобы был хоть какой-то интерес в игре, чтобы был... А этого не будет, наверное, уже это все игра уже... Ну, она, она будет еще ухудшаться и ухудшаться разработчики придумывают еще больше говна они не знают как улучшить игру вот и поэтому добавляют еще больше всего вот а чем больше в игре всего присутствует тем она сложнее тем она шаровей становится чем больше даже вот некуда мне оружие ребята взять в арсенал некуда мне вот я пользуюсь почти всем а мне некуда поставить тот же ну я напалм убрал вот эту хуйню некуда поставить, тупо некуда я не знаю куда, мне все нужно в арсенале причем я не покупал еще даже вот новое оружие, вот это вот миникрия но это бред, ребята это бред, они не знают что добавить в игру, это уже полная фигня вот, полная уже фигня то есть играть в эту игру я уже просто тупо не могу мне, мне просто не интересно играть скучные бои, ребята, скучные бои Одно и то же все. На ставках больше не буду играть, поэтому я решил в честь этого снять для вас последний бой, ребята. Возможно, я когда-нибудь вернусь на ставки, буду снимать для вас бои, но только не в этом году, наверное, уже. В этом году с шансом 95%, да даже больше, 100%, ребята, наверное, уже не будет нового боя. Зато будут другие видосы, вот, на канале моем достижение буду выполнять Вот, наверное Посмотрим Видосов много не будет, сразу говорю Но они будут Я что-то уже очень много заговорился, ребята Начнем мы снимать новый бой Покажу свою команду Я уже показывал, наверное, уже Ее яростный и небесный пироман Жестокий вер стратега Легендарный призрачный ворон Жестокий посох аптекаря Жестокий военный хирург, легендарный палающий топор. Жестокий череп, эпичный мираж. Команда довольно-таки средняя. Она и не слабая, она и не хорошая. Она средняя. Она средняя из-за того, что сейчас броники вообще не тащат, ребята. То есть можно там одного бронника поставить, то слабые какие-то персонажи, у меня. Я не знаю, чем они. Вот пришелец нормальный был бы, если бы тут был бы хотя бы легендарный пиромант или эпичный пиромант. Вот. Пришелец. Я могу поставить э, зомбака. Я не хочу. Просто. Просто не хочу. Поэтому пойдем. Будем играть тем, что есть. У меня, ребятки, есть VIP аккаунт Я бы, конечно, мог поставить зомбака лидерскую способность. Она сейчас тащит... Блин, как это ни странно, попался мне Нубас. Не знаю, впервые за боев на 30. У меня обычно попадаются рубинки, полезет рубинок, я играю э, минут 41 бой. Вот. Ну, не, не 40, конечно, это я преувеличиваю. Минут 15-20 я точно не играю. Вот. Не будем преувеличивать, будем говорить. Будем реалистами, короче. Будем реалистами. Ну, что тут сделали? Просто кувалду. Ну, вот некого тут выносить, просто некого. Ну, что это такое? Смотрите, вот в чем суть? Забивать на хп друг друга сейчас будем полчаса. Некого просто утопить, некого, ребята. Еще и лагает. Ой, понятно, все. еще лагает. Ладно, я буду играть, ребята. Я буду стараться этот бой выиграть. Покажу, что я до сих пор хорошо играю. Дело не в том, что как я играю, хорошо или плохо. Дело в том, -то, что... Это не важно, как ты играешь, вообще хорошо или плохо. Ты можешь проиграть, можешь выиграть, и то тупо из-за шары. Из-за бреда, из за кого то ну, Он начинает травить, это это я и так уже знал. Это и так понятно, что он будет травить. Ничего нового. Атомка стоит где. На... Ой, блядь, атомка на меня полетела. Потому что он перчатку поставил. Я медленно среагировал. Да ладно, это не критично, это не критично еще. Это на самом деле пофигу. Я тут должен выиграть. Противник вроде бы слабый. Да, слабый. Тут и не скажешь, слабый он, но не сильный. Да. Я сужу просто уже по медалькам, ребята. Я не знаю, почему судить. Уже по медалькам сужу и пофигу уже. Сейчас кувалда будет. Атом кувалда. Надо было брать ранец резко. я забыл то, что атомка стоит. моя там поле поставил, урод. Так. Так, где же атомка стоит? Где же атомка стоит? Раз же Да, она где угодно может стоять. Нет, она стоит на Сергее, это точно. Это факт. Это вообще просто факт фактейший. Че сказал, только что факт фактейший. Это бред. Мы его просто забурим, чтобы избегать урона. Еще можно до сих пор бурить, но бурить можно своих персонажей. Только своих врагов нельзя бурить. Это бред сделали. Для чего это сделали? Я не понимаю. Для чего? Кому это мешало сварка? Чтобы, Чтобы ее портили. Они еще что-то еще... Там... А, еще греймину плюс. Балка базуку нельзя теперь использовать. <coughs> Полный бред какой-то. То есть игра тупо на хп идет. Ну, это смысл вот такой игры. Я вам скажу то, что в конце зарешает какой-нибудь там снежный ком или коробка, или юз. это уже очевидно. Либо у меня зарешает, либо у противника зарешает. Смотря кто первый догадается кинуть. Ну, нет. Я, конечно, тут должен выиграть, ребята. Я же... Кто такой, чтобы проиграть этому нубу? Так, надо да, тучку забрать и затравить надо. Да если, конечно, не успею, должен успеть, лагать, просто, из-за этого я не успеваю ничего затравил, отлично <клес> я еще не полностью собранный, потому что я все-таки видос снимаю а на видос играть сложнее, чем без видоса, Вы сами понимаете, то что я подкомментирую комментирую все вот, поэтому на, видос, на видосе сложнее затащить но я должен все-таки выиграть, ребята, должен кстати, мои персонажи Сергей и Данил всей безопасности более менее такой. Пришелец он на ХП не станет бить. Пришелится очень трудно на ХП убить. Пришелец этим и хорош, то что на ХП его никто не станет бить. Ну, бьют иногда, но редко. Но тут можно, в принципе. Тут шапку у него говно. Шапка -кал -кал личный просто. Так, у меня есть этот. вер стратегам урон кавиком. И я встану, короче, вот знаете, как встану я Сюда встану, чтобы я упал вниз Сейчас я этот удар запущу Перча тут не помешает Нет, не помешает Хорошо Зауронил поработителя Этого На 300 хп идет нормально <coughs> Не знаю, один бой сыграть или два боя сыграть он берет стазис, это хорошо чтобы в конце я не брал так <coughs> наверное блок кинул ну а что еще делать? блок кинул главное, чтобы я его кинул грамотно куда-нибудь так, чтобы он его не разрушил ну разрушить по-любому но чтобы он траты хода его ну блин, я не успею, наверное, блок кинуть ну, это бред, не успеть, конечно, блок кинуть это же полный бред. Ладно, встану вот сюда, наверное. Ну, я хотел вниз, не успел. Замедленный персонаж. Вот, всяк, короче, несколько сменок, Ноль, он не тратил сменки даже. Ну, вот это вот на хп неинтересно никому играть, понимаете? Неинтересно, тупо вот. Все персы не топятся, блин. Как же это бесит, ребята, уже все. Я не могу просто. У меня тоже не топится 2. Ну, и фикс, не короче. Что есть, то есть. Вот, видите, что я о чем и говорил, то что минку поставит и зауронит меня. Это было очевидно. Да ладно, пофигу. Ладно, дам переход. Не переход давать не хочу. Даже не хочу вообще, у меня балка. Есть балка. Короче, могу убить балка плюс овечка добить поработителя будет нормально мой ворон сейчас уже сдохнет я так понимаю да надеюсь я его убью блин а если не убью а если не убью значит он выживет хм, логично логично может перехода заюзать пускай юзает не должен убить должен убить Ну, блядь, не убил. Ну, это шара. А что еще это может быть? Сейчас меня забурет. Ну, кто бы мог подумать, ребята, что такое будет? Никто. Тупо никто. Да нет, это овца как-то, короче, тупая. Ну, он дурак, он не забурил меня. Он бы мог забурить. Сейчас, мянку давать не буду. Пошел в жопу. Короче, тут надо, короче, играть именно плюс охранник, добить его без страты хода. И, наверное, сейчас, короче, кину ему куклу, чтобы не регенился. Вот. <coughs> Нормально. Пойдет. Вот, видите, мы пока на равных идем. Я тут Тут вынос какие-то очень серьезные Давайте смогу. Это, короче, бой скучный будет, ребята. Не знаю, тут ничего такого не происходит необычного. Тут тупо бьем кубами, травим друг друга, блин, не знаю, какая-то хрень происходит. Как в это можно играть, ребята? Я не понимаю. Вот как? Была же хорошая, была хорошая игра. Сделали полный бред какой-то, блин. Ладно, я Бой просто ускоряю. У него Просто ускорим этот бой. Просто решил для вас на фидосик. А какой он будет? Буду я крысы в этом бою или не буду? Неважно. Будем ускорять бой этот. Не хочу я просто играть 3 часа. На хп, вот на эти, блять. Карту ждать, блять, полчаса. Зачем это надо, блять? Зачем? Поэтому просто бой ускоряем и все. Сейчас напишет что-нибудь. Не, не пишет я Пускай пишет, что мне, блядь. Короче, сейчас вынос будет. <клев> Все, ребят, сейчас вынос даю. Смену хода, короче. Сейчас пишет что-то, да? Написал что-то? Не, не пишет. Сейчас главное не тупануть, ребята. Вот еще главное. У меня же просто лагает. Я могу и тупануть, в принципе, и так. Так, короче, сейчас мы минку, минку... Так, мне переход. Так, минка. Надеюсь, я не тупанул. Так, где барики мои? Вот они, барики. Так. Главное, чтобы я вынесу его, блядь. Это очень хороший ход будет. Ну, блядь, не вынесу. Лагает. Хотя, может, вынесу. Ну а сам куда, блядь, никуда я не уйду. У меня потом тоже вынесет. Бля, ну уходи, нахуй туда подальше куда-нибудь, пизду. Ну вот, ребята, вот, смотрите. Если я проиграю, выложу этот бой. Поебать, я выложу этот бой, если я проиграю даже. А я должен выиграть все равно. Нет, просто тут сейчас такой... А нет, я, я тут должен выиграть, там, мне кажется... Просто я наверное, на видос как-то мне... У меня же просто желания нет особо играть. Но видос надо снять. <laughs> видос надо снять. Просто как типа последний бой на канале. Ну, может быть, не последний. Когда-то когда будет еще, может, бой. Через, не знаю, год, через два. <laughs> не знаю, не знаю, ребята. Но в ближайшие месяца боев больше не будет. Ой, лох. Это твой шанс был, чувак. Ты приебал свой шанс. Сейчас, короче, якорь. И заборим его. Да не. Тут как можно проиграть, ребята, ему? Как, скажите? Я бы мог проиграть, если бы... Если бы мне с вынес, допустим. То у меня были бы шансы проиграть. Да не, тут, конечно, я нуб буду, если проиграю ему. Полный нуб. Поэтому надо тащить, ребята. Ну, давай, пиздуй. Все, утопили нахуй, негра. Так, остался у него вот этот вот Дима. Но <coughs> вроде хороший бой получился. Что? Нормальный бой. Ну, конечно, это не профессионализм мой. Я на это... Не только это могу, конечно же, ребята. Вы сами понимаете, то что тут, конечно, бой... Он как бы... Он средний. Очень. Он средний. Выносы были какие-то. ХП, ХП, выносы, выносы были немножко, да. А, в принципе почти все бои идут просто суть в том то, что попадаются тебе рубинки, которые чуть получше будет играть и все чуть получше и нужно еще более аккуратнее играть, чем здесь я тут просто очень много тупил как видите, я пришельцы у меня еще лага, к тому же пришельцы оставил под выносом небольшим таким. если бы он вынес, у него были бы шансы а так у него шансов вообще никаких нет, нету. Просто нету все ну, У него нету арсенала уже. Тут видно уже, что нет. Пускай попытается. Ч? Пускай пытается. Я, я, я что, против, что ли? Пускай пытается. Кидает блок. С паука спрыгивает, это понятно. Да пускай спрыгивает. Этих пауков у меня еще три штуки есть. Да. Вот закрыли пауков. Нельзя кидать их. Теперь. Меня это бесит просто, что все. Позаблокировали, блин, все оружие. Нахуй это сделали, блин. Ну это полный бред, ребята, ну. Ладно, а удары еще это ладно. А удары так. Это даже логично, что они заблокировали а удары на первых ходах. Да, я не буду спорить, ребята. Пускай админы как хотят так и делают. Не пофигу вообще. Просто это их проблема, если у них активности будет. Вообще нету, не будет активности. так смотрите, у меня в друзьях там Чек 50, наверное, где-то играет в WarMix. Из 4500 людей. Полторы тысячи. 4500 людей. У меня просто из них Чек 100 играет, может, максимум. Так, что делать? Я не знаю, что делать. Накидал тут свою рабскую защиту Барики свои Надо паука дать ему Все, паучка даем Паук сел Ну хотя бы он сел Блок сломал, отлично, блок сломал Это хорошо <coughs> Сейчас, короче, будем бурить его Сейчас, короче, будем ускорять на должен А, он за земочку кидает Ну ты сучка, а, какая? там можно минки лучше все выношу иди катать жопу чупа все тебя ношу иди катать в жопу я снял новый бой <с> даже не будем ускорять его так а тут смогу ли я вынести его а я не знаю вообще не знаю ребята честно не смогу найти почему а хотя если я охранника поставлю смогу точно то, смогу теперь да. главное чтобы я вынес его блядь, давай давай пошел нахуй все убили негра все ребята вот такой боец получился да там такой среднего уровня бой как в принципе все бои где-то выносов больше будет где-то выносов меньше будет Зависит, конечно, от карты. Не знаю, я может быть, даже сня, еще снял бой для вас. Но что-то как-то я уже снимаю почти полчаса. А, ускорять его я не хочу. Не хочу копировать Малика и всех других забротов больше. Я неповторимый оригинал. Не хочу я копировать эти голоса больше. То есть, будет обычный мой голос теперь на видосах. Вот, все. Короче, не будет больше боев. Вот. Ждите видосы по достижениям, может быть, там. Посмотрим. Вот. Спасибо за просмотр. вот Еще раз с Новым годом, ребята, вас. Всем пока.